Как будет выглядеть наше ближайшее будущее о тонкостях в градостроительном кодексе Российской Федерации. В России прошло заседание Совета Российского Союза ректоров. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Сабина Гасанова. набережно Челнинский институт Куфу отправился на выездную профильную смену на базе отдыха «Лесная сказка». В рамках мероприятия студенты экономического отделения встретились с представителями акционерного общества «КамАЗ», провели несколько деловых игр и смогли на практике ознакомиться с экономическими ролями на автогиганте. В России прошло заседание Совета Российского Союза ректоров. Основной темой для обсуждения стал уход из баллонской системы. Подробности смотрите далее. В России прошло заседание Совета Российского Союза Ректоров. Обсуждался самый главный вопрос дня – формирование национальной системы высшего образования и уход от баллонской системы. Прежде всего, речь идет о возвращении специалитета взамен бакалавриата и магистратуры по некоторым направлениям, перечень которых будет готов к 2024 году. Пока Министерство образования и науки сообщило, что хочет ограничить выбор направлений для поступления в магистратуру, ведь несоответствие профиля степеней негативно сказывается на качестве образования. Я в погоне за вот этой модой на бакалавриат, мы перевели все программы. В результате попытки ряда вузов втиснуть 4-летний бакалавриат в содержание прежних пятилетних программ иногда привело к снижению качества образования, несистемным знаниям у студентов. И в итоге по ряду направлений часть вузов, если посмотреть, мы в итоге вернули с вами, только в другой форме. Давайте отвяжем бакалавриат и сдела, вернее, специалитет и сделаем его нормальным, полноценным, самостоятельным уровнем образования, у которого будут такие же права, как и у бакалавриата. И посмотрим, дадим возможность выбирать абитуриенту, работодателю, университету свободу дадим. И мне кажется, что это как раз расширение тех возможностей, о которых идет речь, потому что наша с вами задача создать такие возможности. Ключевой принцип баллонской системы – это мобильность студентов, возможность обмена, когда учащийся мог на полгода-год уехать в вуз в другой стране без каких-либо экзаменов. Это позволяло не только российским студентам учиться в европейских вузах, но и иностранным студентам учиться в России. 20-летний опыт реализации базовых принципов этой образовательной системы показал, что часть из них оказались недостаточно эффективными. Сейчас признание российских дипломов на Западе стало неактуальным, поэтому пришло время создавать свою систему. Задача российского государства, конечно же, сформировать свою собственную, система образования возможно что-то возродить то что было утеряно со времен советского союза не надо выплескивать вместе с водой из купели ребенка есть хорошие моменты и в двухуровневой системе образования существование двухуровневой системы и специалитета как одноуровневые одно система закреплено в федеральном законе об образовании. Профильный комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России уже начал работу над практическими шагами по выходу из баллонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также повышение уровня системы образования в целом. Алина Красильникова, Тимур Табаров, Универньюз.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 Партнером и важным элементом в сдерживании Соединенных Штатов Америки, и особенно в военной сфере, да, потому что экономически Китай да, сам по себе достаточно силен. А вот в военной сфере Союз, как раз с России, военный союз, да, он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 Факт сближения России Китайской народной Республики очень болезненный. Вот, совершенно понятно, что Запад этого сближения совершенно не хочет и будет любыми путями этому препятствовать. Потому что совершенно очевидно, что если произойдет тесное так сказать, единение России и Китая, то это будет очень мощный противовес всей западной системе.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 Абрам Иоффи внес бесценный вклад в укрепление обороноспособности страны во время Великой Отечественной войны. О открытиях великого ученого узнаем далее. Абрам Федорович Иофе – русский советский физик, академик, именуемый отцом советской физики. Во время Великой Отечественной войны, благодаря стратегии Иофе, в развитии радиолокации, размагничивании кораблей, бронезащите, физико-технический университет быстро переориентировал свои ресурсы. Короткий срок ученые начали работать в Казани в условиях эвакуации. Как директор института, Абрам Федорович строго оценивал, каким направлением исследований необходимо дать первенство в данный момент, и переводил сотрудников в лабораторию с соответственно, оборонным задачам. Одним из самых крупных достижений Абрама Федоровича была работа по защите боевых кораблей от магнитных мин и торпед. Известно, что ни один корабль, снабженный системой противоминной защиты, не подорвался на вражеской мине. Также Иофа курировал проект, который был посвящен изучению электрических и тепловых свойств полупроводников. Результаты исследований помогли создать партизанский котел термоэлектрический генератор, предназначенный для питания радиостанций, в партизанских отрядах и разведывательных группах. Абрама Иофы можно по праву считать считать создателем советской физической школы, которая воспитала многих блестящих ученых-теоретиков и экспериментаторов. Абрам Федорович был не только гениальным ученым, но и обладал недюжинными организаторскими способностями. Умел находить и привлекать к работе молодые таланты, пропагандировать науку, увлечь коллег мечтами о будущем техники. Арина Галямова, Универньюз.